друзья, здравствуйте. Мы начинаем э, программу, в которой принимает участие председатель или президент клуба э, Common Sense Club Иосиф Розенберг. Ну и ваш покорный слуга Михаил Мелехов э, сказать, представляет центр Сангейтс. Ну и это все цикл программ. Оба э, первое с моей точки зрения, образования. Второе, если уже переходить, о чем идет э, речь в образовании, это, как сам Иосиф говорит, это бюджет. А, и все то, что с ним связано, то есть, короче говоря, финансы. Иосиф, насколько я знаю, а, мы знакомы уже много лет, поэтому мы даже, можно сказать, и можно не говорить, но мы на «ты». Поэтому можно говорить, Иосиф, «ты». Скажи, пожалуйста, а, есть специальные... Э, так сказать, программа, которую ты разработал Именно для вновь приезжих И не только вновь приезжих людей Которые, ну, много чего не знают Приехав в новую страну И столкнувшись с новыми какими-то условиями В экономических наших условиях В Соединенных Штатах Вот в чем заключается эта программа Ну, программа, прежде всего, заключается в том Что э, надо жить по правилам Вот мы приехали в Америку и э, мы из э, Советского Союза, из России, из Украины, там, из всех республик привезли известную поговорку, что с, в, с чужим уставом, в, со своим уставом в чужой монастырь не ходит. Uh -huh. Так вот самая одна, я считаю, первая ошибка, с которой люди, э, скажем, осуществляют, вернее, на которые на эти грабли наступают, это то, что люди пытаются жить так же, как в бывшем Советском Союзе. Нет, надо жить по правилам, мы приехали в страну, более того, это может быть тот самый редкий случай для вас, дорогие слушатели, для моих соотечественников, когда эти правила написаны для вашей пользы. Мы приехали, кстати, из страны, где правила к нам относились по стоку поскольку, а здесь правила это результат здравого смысла, результат опыта. Да, но э, меня интересует, почему так резко отличаются те правила, по которым мы жили в бывшем Советском Союзе, и правилами, которыми надо соблюдать, правила, которые надо соблюдать здесь, в Соединенных Штатах. Ой, Миша, это отдельная тема. Это не тема бюджета. Ну, просто мы, так сказать... Давай, мы... давай, давай, давай все-таки... Я ценю время, ваши слушатели, дорогие мои. Я ценю, Миша, ваше время. Я ценю... То есть мы априори, да, у Мы говорим правила о правилах okay, ну, хорошо. Нет, Правила на самом деле очень простые Если человек В Америке будет Руководствоваться своим здравым смыслом common, не sense. То, что ему, common sense да, Не то что ему сказал Сосед Вася Это мой главный оппонент Которому я всегда проигрываю <laughs> И я против него абсолютно беззащитен вот. Просто здравым смыслом И арифметикой На уровне скажем там третьего, четвертого класса начальной школы, я могу сказать, что я гарантирую, что этот человек не обязательно будет миллионером, но он будет, будет достаточно успешным. Mm -hmm. И вот сейчас в студии находятся, как говорится, два человека, которые не первый день в Америке. И вот как вы думаете, какое правило номер один, которое все знают, но почти никто не выполняет? Правильно, Миша. Правильно. Вот я по глазам сразу читаю. И нажму и визави тоже. Shop around. Вы понимаете? То, что... А, кстати говоря, сейчас я вам покажу пример, разницу между там и здесь. А, самая большая проблема, что когда человек получает какое-то предложение, и оно ему однозначно нравится, и оно результат того, что он сталкивается с профессиональным salesperson, который предлагает ему лучший продукт, что у него есть. Оставим в стороне какие-то обманы, нечестности и так далее. Это, это исключение. По правилам человек получает лучший сервис, который находится в руках у salesperson. Миша, какая твоя реакция после того, как, вот, скажем, я тебе приду и тебе ну, настолько все расскажу, тебе, ты поймешь, что если ты за мной будешь следовать, ты можешь сказать, в раю будешь просто на земле. Ну, я хотел... Правильно? Абсолютно правильно, Миша. Ты должен пойти к тому человеку, который предоставляет такой же сервис, как я, и попросить у него его предложение. То есть и потом я... обратиться к третьему человеку. То есть я делаю ресерч. Делаешь в отличие, в отличие от бывшего Советского Союза, где все было в руках сосредоточено, будем так там говорить. Не было, там выборы частных, не было, там выбора частных. Да, частных не было, каких-то да. предпринимателей, да. компаний и так далее. Нам трудно было какой-то выбор найти. Да. А, здесь, да, действительно, я, во-первых, сделаю то, что называется research, research исследование э, маркета, э, как это здесь называется, с кем или с каким сервисом мне идти. Вот, какой из них вот, первый давай, дешевле, давай, давайте второй я... какой это продуктивнее. Понятие дешевле и дороже – это далеко не первый аргумент. Самый главный аргумент, которому мы должны следовать – насколько это решает конечную цель. Потому что если, скажем, мне надо приехать из Москвы в Питер, а мне билет дают, самый выгодный, но до Балагоя мне это не нужно. От Балагоя что, я пешком пойду до Питера? Ну… Но мы мы предполагаем о том, что все знают, что такое балагое, да? балагое. Который... балагое. Песню да. надо вспомнить, песню и надо сразу вспомнить, все вспомнят, да. что такое и, балагое. И да. посередине, да? Да. Между ну так вот. И, и вот, кстати говоря, по поводу сравнения. Значит, когда мы делаем, ищем какой-то так называемый second opinion, мне нравится это слово, то по большому счету, ну скажем, в обывательском смысле, это можно сказать консилиум. Можно это так трактовать, как? Может быть, но было бы лучше, если вы прямо перешли бы конкретно. Ну-ну, это очень, вот это как раз очень конкретно. Это конкретно, это конкретно да, да. поехали. А вот теперь вспомни, когда у нас назначался на нашей родине консилиум? Консилиум? консилиум назначался да, о, да, у врачей. Ну, когда был спорный вопрос. Нет, когда уже, когда они уже думали, всё. правую руку складывать на грудь сверху левую или наоборот? Или... Да. Разрезать или... Да, да. да. Uh -huh. А здесь ты second opinion получаешь, когда у тебя прыщик на носу. Uh -huh. Вот ну, он это пример. Это, это Не доводить uh -huh. до того состояния, когда uh -huh. уже там просто выбирают, как, в какой гроб положить, а в начале в самом. Да. Yeah. И вот это, это, это, это, это все... то, что мы э, ведем программы, и все время мы об этом говорим. Это э, пример астрологического э, прогноза, и вот что такое прогноз, что то, такое предсказание, что такое диагноз, что такое мнение, opinion или уже диагноз. Да. Вы сейчас говорите о... Эм, я да. говорю о здравом смысле, который говорит... У меня к вам что... вопрос, почему да. мы должны прийти именно к тебе? А мы не должны ко мне прийти. А почему мы-то здесь сидим и... Я вам даю я даю инфор... И нам рассказываю. И во-первых, я даю информацию. Да. Значит, и больше того, я даже себя анонсирую ага. как источник second opinion. Так. Я, мне э, приятно работать с моими клиентами, но каждый мой митинг, и вот тут сидит у меня напротив клиент, Аудитория напротив который, да, со мной. Да. И э, Володя может вспомнить, что когда я заканчиваю консультацию, я обычно говорю, а теперь, вот то, что я рассказал, попробуй сходить к какому-то другому специалисту и послушать, что он тебе скажет. И когда ты дойдешь до пятого, ты предмет будешь знать лучше, чем они. Так, Absolute. дорогие друзья. Я говорил это или нет? Я не знаю, да. как Володя, да. который сидит напротив, напротив меня тоже, кстати. Но я хочу сказать, дорогие друзья, а, не ищите, идите прямо к нему. Ну, ну, ну, ну. Я no. с ним знаком. Uh, как благодарный клиент. Mish да, Миша. Хочу Misha, сказать. Миша. Все, не хотите к нему? Моя любимая <laughs> поговорка. Секундочку. Моя любимая поговорка ну, одна из любимых, я очень люблю поговорки она звучит так: Синтаксис uh, выше Цезаря. Если мы говорим правило, то это правило работает для всех: <laughs> и для друзей, для приятелей, для кого хотите. Я вам скажу больше того. У меня были ситуации, когда я вот так же человека отправил к другому. И он ко мне пришел, он говорит, слушай, мне дали лучший дел. Я говорю, прекрасно. А как ему дали лучший дел? А потому что он ничего лучшего не сказал. Как он пришел, сказал, что вот мне Иосиф сказал, что надо сделать. Ага, Иосиф, мы тебе дадим лучше, чтобы ты к нему не ходил. А в результате клиент получил, мне ничего не надо. Это нормально. Это хорошо. Это хорошо. Мы знаем все, прекрасно проживая здесь достаточно давно, о том, что э, есть такое выражение «we beat э, самый best deal, который вы да, где-то получили». Да. Мы гарантии 5%, 5% но, лучше вы получите, чем наши какие-то В чем, вот в чем, какие в чем вот мой был выигрыш? Uh -huh. Что когда эти ребята получили тот дил там, кто получил рефералс? Я. Mm -hmm. Я получил реферал потому, потому что они понятно. выполнили Это сделали по моей рекомендации так, Все-таки идите к нему Но мы сегодня чуть-чуть отвлеклись Мы уже должны заканчивать программу Значит мы говорим что В чем заключается ваш сервис? Конкретнее можно? Конкретно мой сервис заключается в том Чтобы сделать бюджет Моих клиентов оптимальным То есть это не только Страховка Это не только моргидж это не только real estate, это не только студенческие фонды, это не только эстейт and funeral планинг, Это все вместе. А кредитные карты? И креди ну, Кредитные карты – это как инструмент, конечно, безусловно. И очень важно, чтобы те планы, которые в которых мы участвуем, они не компить друг с другом. Вы, когда произнесли funeral... Пленнинг. Да. Uh, вы забыли одну стадию перед этим пленнингом, uh, скажем, нёрсинг-хом. <laughs> я думаю, что надо это тоже как бы иметь в виду. Uh, опять же, в какой нёрсинг-хом надо идти? Надо Значит, по, по поводу нёрсинг-хом, я могу сказать, что... Uh, это тема ми... другой передачи. No, no, no. Это нельзя тема другой передачи. Это тема очень хорошего, весомого аргумента. Потому что я могу сказать, что среди моих клиентов вот за уже многие годы, то есть я спокойно ушел уже за тысячу, так вот э, самый главный весомый аргумент, который заставил людей что-то пересмотреть в своей жизни, когда вот мы сидели и посчитали, вот их доход, вот их расходы, и вот что они наберут себе к пенсии. И когда выясняется, что к пенсии они придут с выплаченной машиной, и все. Вместо дома. И все. И все. Да. И, к ми, и, и не забудьте место. Да, ну подожди. Да. Вот. То выясняется, да, надо что-то делать. И что получилось? Что практически во всех этих случаях мы э, брали эквити из дома, и на эти деньги жена уходила со своей работы, шла на полгода, получала специальность. Люди становились программистами, тестировщиками, билинг-цере. Э, ассистентами у врачей, люди, женщины пош, на, уходили на курсы медсестер. И через год, два, три вот этой процедуры, без ущерба для бюджета, поскольку то те деньги, что они не приносили, компенсировали за счет тех денег, что мы взяли, они стали получать уже, скажем, не свои 5 долларов в час, а 25 Понятно, Дорогие друзья, всеми нами уважаемый и мной горячо любимый Михаил Михайлович Живанецкий говорил, что бы ни делали с человеком, он все время ползет, ну и называет определенное место, куда он ползет. Я как раз таки не имею в виду то самое место, куда обычно все ползут, когда заканчивается определенный этап вот этого существования. Я имею в виду... Как мне кажется, э, нам всем надо в определенном направлении теперь идти, и это только начало нашей программ, я имею в виду Common Sense Club и Иосифа Розенберга конкретно, а, м -м, поскольку вот это только начало, а дальше будет такое, что... Значит, э, давайте мы не будем интриговать слушателей. Как? В конце каждой передачи да. mm -hmm. у нас будет такой определенный тип тип, подсказочка, чтобы к следующей передаче вы уже имели какие-то результаты. Поэтому вот сегодня у меня подсказочка вам такая. Попробуйте сесть с женой, с мужем, с подругой и определить простую вещь. В каком году я перестану зарабатывать деньги? Сколько мне будет в это время лет? И вот когда вы это... Это долго времени займет. Это вопрос, там, не знаю, 15 минут. Вот. И вот когда вы определитесь с этим сроком, значит, на следующей передаче я вам скажу, что надо будет сделать. К этому сроку? Да. Понятно. Хорошо. Большое спасибо, Иосиф Розенберг. Спасибо вам. Спасибо, Сан Гейтс. Uh, прекрасная возможность, и смею вас уверить, если вы будете слушать наши передачи, это не будет для вас потерянным временем. Да, ну, за нашей спиной висит баннер, где написано www.sungatesradio.com, где вы можете слушать все наши программы, читать наши архивы, читать даже блоги, где Иосиф будет нам писать, не только говорить, а еще и писать какие-то там заметки, памятки для всех нас. Ну, а телефон, по которому можно пообщаться с Иосифом со мной, Uh, и с центром Сангейтс заодно. Это 847-226-9956. А также можно задать вопрос через Skype Это Сангейтс 108. Сангейтс, солнечные ворота. На конце буквы С 108. Ну, на этом наша программа подошла к концу. Дорогие друзья, еще раз спасибо вам большое за внимание. Иосиф, спасибо тебе большое. Пожалуйста, ну, с до удовольствием. И до новых встреч. Спасибо. Всего доброго.